Ну что, друзья, всем привет, и с вами я, Михаил Шилов, автор проекта Корректура, drshilov.com, budashin.ru, budablog.ru, makivar.ru и прочих всяких разных. Обязательно подписывайтесь на мой канал на YouTube и на мои ресурсы, которые я только что перечислил, и вы будете получать или узнавать о новых подкастах, о статьях каких-то видеороликах, новых курсах, всегда будете как говорится, на гребне волны и в теме всего проекта Будушин. И доктор Шилов. И корректура. А сейчас я вот о чем расскажу. Вот прилетели, значит, мы в Индию. Изучая тот от, еще в России тот отель, куда мы приедем, мы выбирали такой отель, чтобы ну, там было, как говорится, все. И по описанию, значит, в отеле в этом, был действительно все. Ну, а что все? Ну, все там и есть. Там есть и кондиционеры, и все как положено, и питание, все нормально, пляжи там, первая береговая, все хорошо. Но мы искали так, чтобы был какой-то спортивный тренажерный зал. И там было написано, что он есть. Мы прилетели, оказалось, его нет и никогда не было. В отзывах мы, конечно, про зал ничего не читали, но суть в чем? Суть в том, что обычно большинство людей, которые ездят значит, отдыхать в Индию, не особо так активно спортом занимаются, вот. и поэтому они могли просто не писать о том, есть ли тренажерные залы или нет. Поэтому мы лишь ориентировались на сайт непосредственно от отеля самого и туристические сайты. Зала не оказалось, но всегда и везде я беру с собой петли TRX. Это хорошая штука. Вот это вот выручает вещь, которая в любом месте позволяет создать э, сантренажерный зал. Ну, в любом абсолютно месте. Вот. Это раз. Два. Мы в Индии, ребят, где занимаются йогой. Вот что здесь есть, то есть. А, нашли мы студию йоги. Мы в ней будем обязательно заниматься. Хотя можем заниматься и без всяких студий йоги, потому что, в принципе, практикуем это, э, вот эту тему. Но хочется в Индии именно позаниматься йогой. Ну, как же вот, вот быть в Индии, на родине, да, йоги и не позаниматься. А еще классно, вот посмотрите, сзади находится что? Море, да? Наравийское море, это часть океана индийского. шикарные волны, все прекрасные. Что мне нравится, здесь очень пологий берег, и вот смотрите, песок какой. Песок рыхлый здесь, но там, где береговая линия, там... там с утра бывает отлив, и волны, когда накатят, и ноты отхлынут, там, получается, берег ровный, как стол. А так как вот этот вот коллоид, вот это песка, это не ньютоновская жидкость, а, ну, коллоид вот такой, то, когда бежишь и довольно резко надавливаешь с стопой на песок, то в кроссовках бежишь, как будто, по ну, асфальту. То есть, под ударом сам стопы, он мгновенно твердеет, как неогам или тесто от удара. Чем сильнее и речь надавливание, тем он становится крепче. А стоит постоять на месте, вот когда тренируюсь, занимаюсь йогой, ноги по щеколотку в течение буквально 15 секунд уходят, как будто в жидкость. То есть, как будто это просто песок, растворенный в воде. Мгновенно. А стоит еще немножко стопами пошевелить и поехал сразу вниз, как будто в зыбучий песок. Ну, слава богу, это не зыбучие, то есть э, сильно глубоко не, не заезжают ноги, но плечо-колодку проваливаются, да, затягивает. Вот. А так, как асфальт, думали мы, где мы тут бегать будем, потому что по улицам, в принципе, за территорией ну, отеля бегать, ну, реально, скажем так, опасно. Улочки очень узкие, транспорт ездит без правил, даже Таиланд по сравнению с Индией, это просто, ну, сказка. Вот, по движению. Хотя в Таиланде тоже правил нет, но не настолько, насколько здесь. Здесь черти что вообще. И улочки такие узкие. А по ним ездят и автобусы туристические, и мотороллеры, и тук-туки. И коровы дорогу переходят. Все гудят постоянно, сигналят. То есть бесполезно. Плеер вообще в ушах нельзя, чтобы был. Просто ну задавят мах. Никакого приоритета пешехода здесь не существует. И поэтому я думал, лучше ну бегать, только вечером поздно. Слава богу, подсвечиваются все-таки кое-как улицы. Метров через сто друг от друга фонарики кое-где торчат. Вот. Но в первое же утро пошел на пляж позаниматься э, с отдыхательными практиками, э, медитацией. И увидел, что очень даже годится береговая линия для пробежек. Лучше, чем когда вы в Вьетнаме был, и лучше, чем в Таиланде э, в разы. Как будто специально предназначен пляж, чтобы бегать. Но знаете-ка, интересно, нифига народ не бегает не спортивные здесь не местные жители не те кто приезжает на отдых и есть несколько неприятные впечатления от того что несмотря на то что штат Гоа является туристическим такой как бы меркой куда приезжают ну как сказать но ну, люди которые могут себе позволить или не позволить не знаю те которые имеют, может быть, такой достаток, чтобы уже подумать и о здоровом образе жизни, то есть войти в этот сам тренд, но спортивных людей я не увидел здесь вообще пока никого вот за три дня отдыха, которые нахожусь здесь. Ни одного человека из приезжих. Местные? Да. Некоторые есть, у них есть ассоциация какая-то водных видов э, со спорта, и они что-то тут пытаются проделать, делают какие-то, значит, интервальные тренировки, ну, и это их просто заставляют. Это со спасательной служба, и у них еще есть вот э, всякие виды спорта на воде. О, ну, это э, как аттракцион, развлекуха, ну, вот. Ну, их, видимо, заставляют просто форму поддерживать, они, делают они это с большой неохотой кое-как. Но что-то делают. И выглядят они тоже не спортивно, но более потенциально. И знаете, что хочу я заметить? Индусы сами. А, вот с, с моего детства сохранилось такое впечатление, что а, в Индии-то люди достаточно полненькие. То есть это как бы престижно и хорошо, это показывает определенный уровень самодостатка. Вот. И вот такой как бы тренд, что что мужчины, что женщины, они ну, в теле должны быть. И так и было всегда во всех журналах, в журналах Индии, которые выписывали это в детстве когда-то тоже. Все было так. В индийском кино, а сейчас все поменялось. Они приняли другие стандарты. Конечно, среди них тоже полных людей полно, но красивыми считаются люди стройные. И девушки пытаются себя блюсти. И чем из более высокой касты, или а, из более высокого социального э, э, э, слоя женщины, чем она стройнее и есть очень даже красивая. А так, конечно, страна контрастов. Ну, натурально. Как и везде, в общем-то, и до Китая, где мы были, и вот в Индии теперь богатство и нищета идут рука на ну, обруку. Стоит только выйти за пределы куда-то, и все, начинается такой и развал, уже просто капец. Страна грязная, очень там, где живет простое население. То есть а, культуры, гигиены как таковой нет. Она просто не воспитывается. Я, раньше не говорю, что они там гадят, где живут. Но что касается бытового мусора, они его за мусор не считают. Поэтому они могут оставлять его где ну, душе будет угодно. Захотели, могут на крыльце разложить какие-то бутылки, пакеты, обертки. Упаковки полиэтиленовые. И они будут там лежать ну, неделями, наверное, и не будут убираться. То есть для них это норма. Это не мусор. Если не воняет, не гниет, значит не мусор. Если гниет, воняет, песочком присыпали немножко, все нормально. Вот так. Это небольшой так, обзорчик по поводу того, какие люди здесь есть, как они спортом занимаются, не занимаются, как они живут. Ну, а мы спортом занимаемся очень активно, сам с супругой. Я говорю, вот будем посещать в студию йоги, посещаем. Бег, дыхание, медитация. И сил, э, силовая тренировка. Ну, только петли ТРХ и стрит workout Ну, это нормально, для поддержания формы это просто великолепно. Особенно если нет э, сам задачи набирать мышечную массу, то этого более чем достаточно. Более чем. А для жиросжигания, так тем более годится. А в следующем подкасте я расскажу вам о питании. Ну, салют.